Служебные породы, э, немецкая овчарка, лабрадор, может быть, это и компаньон, но все равно используется, и ротвейлеры. Центр генетической службы готовят собак по нескольким профилям. Это отыскание взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, наркотических средств и общеразвитной профиль – это отыскание и задержание преступников по их запаху и следам. Для э, поиска взрывчатых веществ нужны более уравновешенные, спокойные собаки, которые не будут делать лишние движения, то есть такие более уравновешенные. Для разыскной службы нужны более активные собаки, которые могут произвести преследование преступника и задержать его. Даже с дома там еду, как приносишь все равно, как бы поделись. Все чем-то вкусным таким это нравится как бы. погулять с ними там что-то вкусное дать